Всем привет, дорогие друзья! Еще одна очень интересная новость, которую вы должны знать. Недалеко от военной части было нападение на танк и на военных. Говорят, что пришельцы напали на них. Мы видим необычные видеосюжеты, которые, скорее всего, вас, наверное, шокируют. Это необычное, но очень странное явление Люди против пришельцев Конечно, было бы очень интересно знать много чего И где это все происходило Но сегодня это тайна, дорогие друзья Досмотрите необычный видеосюжет до конца Чтобы узнать, что было дальше Уже давным-давно люди сотрудничают с пришельцами И это не ложь Множество данных, документов и даже приземления на несколько участков, а именно на те, где люди ждали их, а именно пришельцы. Но случилось необычно и очень опасно. Пришельцы стали нападать на военных, которые имеют необычное оружие. Много чего происходит, но никто про это не говорит. Но почему тогда множество таких действий НЛО нападает на военных? Есть множество баз, которые засекречены от людей. Есть множество деревень, которые построены для военных, которые скрывают здесь или оружие, или лабораторию, или еще что-то наподобие. Но суть в том, что каждый из НЛО прекрасно понимает, что лаборатория, оружие, ядерная. оружие. Бомба и другие вооружения очень опасны для Земли. Они нападают на военные базы, уничтожают, забирают или просто-напросто делают из города, можно даже из деревни, пепел, для того чтобы земля процветала дальше. Есть множество интересных видеосюжетов, которые не объяснить. Но это субъективное мое мнение о том, что вы должны прекрасно понимать. Конечно, это не. То, что вы, наверное, привыкли видеть в фильмах, как пришельцы делают пожатия руки или прилетают, и вы их встречаете цветами, но это все не так. Множество объектов НЛО уже давным-давно находятся или под землей, или уничтожены. Есть множество лабораторий, которые брали у НЛО необычные после падения. Капсулы, которые, скорее всего, имеют необычный вирус и начали их развивать. Есть другое и очень страшное явление, которое у военных и у других стран имеют вооружение. Вот, например, у США есть вооружение, которое никто не знает, треугольник НЛО. Так его прозвали. Его было около Вашингтона замечено 15 штук. Это как будто парад, скорее всего, таких пришельцев. Но суть в том, что есть еще множество других явлений, вы не поверите. Но есть действия о том, что Россия разрабатывала необычное оружие. Правда, это или нет, останется загадкой. Но множество интересных видеосюжетов просекаются через интернет, и мы их, конечно, замечаем. Это объекты НЛО, или как прозывают, сооружения военных структур. Но есть и другое что-то необычное. Помимо того, что люди знают прекрасно про пришельцев много чего интересного, то обыкновенный человек не знает. Он только знает то, что ему показывают по телевизору. Но вот еще один видеосюжет, суть 30-е 30 сопровождают необычное оружие. Вообще, очень-очень тяжело говорить, что это оружие. Но на самом деле, это, дорогие друзья, не НЛО, а какой-то необычный реактивный дрон. Вообще, много странного происходит. Говорят, что это НЛО, кто-то говорит не НЛО, но фактически мы будем с вами разбирать то, что и должно разобраться. Есть множество интересных явлений про НЛО, но эти явления очень опасны. Их могут не только напугать, но и могут напасть на те участки, которые очень опасны. Для чего люди сооружают оружие, чтобы управлять, э, можно сказать, страхом? Но есть и то, что НЛО боится за планету. Мы понимаем прекрасно, что категория и действия, которые происходят по всему миру, не объяснить. Как фактически не объяснить ту или иную ситуацию, которая происходит на нашей планете Земля? Если у вас есть какие-то интересные доводы, выводы, присылайте мне на почту, дорогие зрители. Я обязательно расскажу и покажу много чего странного и необычного на нашей планете. Ну а с вами был Тайна НЛО я прощаюсь на сегодня. До новых встреч и всем пока-пока.